Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим о платах на чипсете B560. Дело в том, что пару недель назад я выпустил видео о рынке плат на чипсете Z590, напомню, что это платы, которые у Intel поддерживают разгон как оперативной памяти, так и процессора, и в том видео я привел табличку с характеристиками большинства плат, в том числе с описанием их системы питания, и рассказал о наиболее интересных моделях, исходя и соотношение цены функционала и того самого питания и конечно же в комментариях меня начали просить сделать аналогичное видео и аналогичную табличку по платам на b560 и h570 которые процессор гнать не умеют но позволяют гнать память и многим этого в принципе достаточно ну так вот, друзья, H570 это вообще больная тема, ибо этих плат почти нет в наличии в магазинах, и причина тому проста, их нету смысла покупать. Ибо стоят они дороже плат на B560, а по функционалу ничего нового предложить нам не могут, так что их покупка это просто бессмысленная трата ваших денег. Но из B560 тоже не все однозначно, ибо когда я стал изучать их рынок более детально, смотреть на тесты систем питания данных плат, то пришел к простому, но неутешительному выводу, что из 55 существующих плат, примерно 70% являются полнейшим шлаком. То есть обладают очень плохой системой питания за свои деньги, и максимум, что в них можно воткнуть, это какой-нибудь 11400F. И то в стоке, то есть в варианте вставил процессор и забыл, многие платы очень сильно занижают на нем частоту в нагрузке, и дабы достичь заветных 4000 МГц, нужно снимать ему лимит по энергопотреблению, и только без этого лимита процессор начинает выходить на высокие рабочие частоты. Но появляется другая проблема. Питание таких вот материнских плат от такой процедуры начинает тупо перегреваться. И это, заметьте, лишь с 11400F. То, что творится с ними с установкой 11600 или 11900, это вообще отдельная история. Что же касается оставшихся 30% плат, то некоторые из них, в основном Asus, стоят свыше 15 тысяч. А за эти деньги, я напомню, можно купить добротную плату начального уровня, уровня на Z490 или даже Z590, например Z590 UDAC или Z590 Gaming X, которые обладают хорошими характеристиками, хорошей системой питания, ну и, как я и сказал, стоят в принципе недорого. Поэтому никакого смысла приобретать платы свыше 15 тысяч на B560, как я считаю, в принципе нету. Именно поэтому, друзья, в этот раз я не стал делать табличку с сравнением систем питания всех материнских плат на B560, ибо сравнивать там, как вы видите, толком нечего, и табличка была бы в формате 50 оттенков коричневого. Я ограничился примерно 20 платами, которые есть хоть какой-то смысл рассмотреть и которые стоят дешевле 15 тысяч. Как пользоваться данной таблицей, какие параметры и что означают, а также о том, как устроено питание материнской платы, что такое фазы и цепи питания и чем они отличаются, я уже рассказывал вкратце видео о Z590 платах. Повторяться я тут не хочу, так что если вы не в курсе данной теории, то можете послушать. Ссылки с точными тайм-кодами, как и обычно, будут в описании. И да, друзья, я провел довольно значимую, как мне кажется, работу, так что если вы хотите поддержать мой канал, то пожалуйста нажмите на лайк, подпишитесь, ну а если хотите получать уведомления обо всем интересном на канале, то нажмите на колокол и выберите уведомления обо всех новых видео. Заранее вам спасибо. Но ну, а мы, друзья, переходим к разбору рынка, и сразу вам скажу, что в сегменте B560 плат у нас будет засилие гигабайта. И, к сожалению, друзья, не фокусник, и если остальные производители в этот раз почему-то в своих моделях забили на систему питания, температуры и комплектацию платы разъемами плюс добавок установили на них достаточно высокий ценник, то я тут, к сожалению, ничего сделать не могу, и высасывать для них плюсы из пальца, как вы понимаете, не буду. Моя задача лишь рассказать вам о лучших моделях и объяснить, чем хуже все остальные, так что давайте, собственно, этим и займемся. И для начала мы рассмотрим платы размера стандарта TX, и лучший вариант тут это Gigabyte B560 Aorus Pro AX. Данная плата обладает лучшей среди конкурентов системы питания, тут у нас стоит топовый 12-канальный контроллер на SL69269 и в пару к нему контроллер от той же фирмы RAA229001. В итоге 12 фаз питания идет на процессор и одно настроенное видеоядро, и столько же мы имеем и цепей питания, представленных MOSFET-ами WishRay 651 на 50А каждый, и одним он с NCP250. 52-160 на 60А для видеоядра. Питание у данной платы на уровне многих хороших плат на Z590, и благодаря этому перегрева не происходит. И мы имеем даже с процессором 11900, с отключенным лимитом по потреблению, всего 64 градуса, что просто прекрасно. Данные по всем температурам я беру из видео знаменитого канала Hardware Unboxed, и многие внимательные люди скажут, что мол в видео уже даны данные по микротек ATX версии платы, а ты говоришь про полноразмерную. Да, друзья, но питание у них одинаковое, радиатор у полноразмерной платы больше по габаритам, так что по температурам она явно не может быть хуже, и тесты других источников это тоже подтверждают. Помимо этого у платы есть три разъема под m 2 накопителя, два из них с радиаторами и верхний, как и у всех плат, с поддержкой PCI-Express 4.0. Правда, как почти и на всех остальных платах, разъем этот будет работать только с процессорами 11-го поколения. При установке процессоров 10-го поколения разъем станет нерабочим. Также тут есть 6 разъемов SATA, все нужные колодки USB, включая USB Type-C для подключения передней панели корпуса, 5 разъемов под вентиляторы и 4 под подсветку, 2 адресных и 2 обычных. Есть также индикаторы ошибок для поиска неисправностей, правда забегая вперед скажу, что они есть у всех плат, которые мы сегодня будем упоминать, так что это не является какой-то уникальной фишкой. Также тут Wi-Fi 6 поколения, 2,5-гигабитная сетевая и, что довольно важно, хорошая новая звуковая LC4080 с экранированием от помех и всему тому подобным. Если вы посмотрите на аналогичные по цене платы на Z590, например на UDAC, то увидите, что на бюджетках там в основном стоят не самые лучшие звуковые типа старенькая LC897. У нее обычно нет никакого экранирования, ну и плюс она выпущена довольно давно и сама отрасль немного но шагнула вперед. Цена Aorus Pro на B560 14 тысяч, как и у плат UDAC или Gaming X на Z590, но если разгон процессора вам не нужен, то лучше взять именно B560 Aorus Pro, ибо у нее все таки жирнее комплектация, что является бесспорным плюсом. Единственный минус платы это BIOS, точнее BIOS -то тут в принципе неплохой, он в разы лучше чем то что было ранее, то есть несколько лет назад у гигабайта Но есть нюанс с coldboota, то есть двойным стартом ПК при длительном отключении из розетки То есть когда компьютер включается, работает 2-3 секунды, потом выключается и уже нормально запускается Это в целом норма и встречается не только у гигабайта, браком не является и на работу никак не влияет но может быть кому-то это будет неприятно, так что я вас об этом предупредил. Ну и второй нюанс, если вы ставите процессор старого, десятого поколения, то производитель не гарантирует разгон памяти выше 3000 МГц, то есть на деле все нормально, память гонится и до 4000, и выше, но согласно официальному ответу Gigabyte, весь этот функционал официально опять-таки не заявлен, вот как-то так. Однако варизонно спросите, друзья, а как же быть с конкурентами Aorus Pro? Что, даже при всех этих минусах, они действительно хуже? Но судите сами, серьезных конкурентов у Aorus Pro всего 4. Это S-Rock Steel Legend, Asus TUF, Asus Gaming K и MSI Tomahawk, она же Torpedo. S-Rock стоит 11 тысяч, на 3 тысячи дешевле и вроде бы хороший бюджетный вариант, однако стоит заметить, что у нее нет Wi-Fi модуля, лишь один М2 находится под радиатором и стоит очень простая звуковая LC897 без какого-либо экранирования. Плюс нет встроенной заглушки задней панели, как у других вендоров, вроде бы мелочь, но неприятно. Именно этим, друзья, и вызвана ее так называемая дешевизна, но самое важное это то, что она имеет очень слабый по компонентам систему питания. Тут используется контроллер от ричтека RT3609BE, который работает максимум на частоте в 400 МГц, в то время как современные контроллеры, типа уже упомянутого на SL69269, имеют частоту в 1 МГц и более, что существенно сказывается на гашении пульсации. И напряжение, собственно на том для чего и нужны все эти фазы питания. Работает данный контроллер в режиме 4 плюс 2 и используется схема с распараллеливанием, то есть на одну фазу цепляется сразу два мосфета и в итоге он управляет 10 мосфетами wishrace x654 на 50 ампер каждый. Как итог мы имеем 4 плюс 2 фазы питания и 8 плюс 2 цепи питания. Так что система питания тут где-то в совокупности на два порядка хуже, чем упомянутая Aorus Pro. По температурам данных нету, но если учесть, что система питания и радиаторы не сильно далеко ушли от s Pro 4, то ждать намного лучших результатов на самом деле не приходится. Скорее всего все будет также довольно печально. Что это магавка, то он стоит чутка дороже, 14,5 тысяч, однако похвастаться за такую стоимость абсолютно ничем не может. Да, система питания у него имеет неплохую компонентную базу, используется восьмиканальный контроллер от Interseal Renissas RAA229001, и работает он в режиме 6+2. плюс применяется схема с распараллеливанием, и в итоге он управляет 14 связками из мосфетов SM4337NS, и SM4503NH от компании Sinopower. И в итоге мы имеем 6 плюс 2 фазы питания и 12 плюс 2 цепи питания. Вроде бы лучше, но Daurus Pro опять-таки не дотягивает. Ни по количеству фаз, ни по качеству компонентной базы. И в итоге по температурам Tomahawk проигрывает порядка 10 градусов. Как с 11600 на борту, так и с 11900. Плюсом звуковая тут стоит простая, LC897, но в остальном же по разъемовым фишкам никаких отличий от Aorus Pro попросту нету. Ну и как я и сказал, есть плата B560 от Mac Torpedo, она аналогична это но вместо Wi-Fi модуля у нее установлена вторая сетевая карта и радиаторов на М2 разъемах на один меньше. Стоит она также чуть дешевле, порядка 13 тысяч. Брать их есть смысл только из-за того, что у MSI лучше BIOS, лучше управление вольтажом и в теории будут лучшие результаты по разгону памяти, однако это, друзья, лишь в теории и проявляться будет на частотах выше 3800-4000 МГц, вот как-то так. Что касается асусовского туфа то у него питание основано на контроллере sp 1920 b он же скорее всего перемаркированный ансеми NCP81610, который работает в режиме 4 плюс 1. Используется опять-таки схема с распараллеливанием, и в итоге он управляет 9 мосфетами NCP302-150 на 50 Ампер каждый. Итого мы имеем 4 плюс 1 фазу питания и 8 плюс 1 цепь питания. В общем, можно сказать, что не густо. Все это, конечно же, сказывается на температурах системы питания. В тесте приведены данные по ТУФУ в микро формате. Но, опять-таки, с полноразмерным они имеют одинаковые радиаторы и одинаковую систему питания. Так что результаты по нагреву будут, опять-таки, идентичными. И они на 20, а в случае установки 11900 на 30 градусов, хуже того, что мы имеем у Aorus Pro. Вот как-то так. По разъемам и фишкам у Туфа снова ничего нового, разъемов под М2 всего две штуки, лишь один с радиатором, правда стоит отметить, что используются быстрожимные крепления для М2 накопителей, что очень даже удобно. Звуковая опять-таки старушка LC897, правда имеющая экранирование, в остальном же все как у Aurus Pro. Все нужные колодки USB, 6 SATA разъемов, сгруппированных очень даже удачно, 4 разъема под подсветку, 2 адреса и два обычных. Единственное, что разъемов под вентиляторы на один больше. Их тут уже аж целых 6 штук. Стоит данная плата дешевле, порядка с половиной тысяч, и за эти деньги ее можно взять и даже нужно. Но это, друзья, по скидке. Без скидки за 13 тысяч брать ее, как по мне, смысла никакого нету. Ну и последняя плата, Asus A Gaming Wi-Fi, по питанию она повторяет то, что мы имеем на туфе, то есть те же компоненты и в том же количестве, Просто за счет больших по размерам радиаторов удается добиться лучших результатов по температурам, но они все равно на 15-20 градусов хуже, чем у Aorus Pro. У данной платы также используются быстрожимные крепления для M2 накопителей. Однако, в отличие от ТУФа, тут уже все М2 разъемы прикрыты радиаторами. И стоит более качественная звуковая LC1220, но ну некоторые разъемы расположены по-другому. В остальном отличия от ТУФа в принципе нету. Правда стоит и гейминг уже дороже, без скидки порядка 15,5 тысяч, что уже на уровне цен на Z590 Опять-таки брать обе платы есть смысл только ради асусовского биоса, с большим количеством настроек и меньшим количеством глюков Вот как-то так это все, друзья, что есть среди полноразмерных B560, все остальные модели либо существенно дороже 15 тысяч и не имеют смысла к покупке, либо же являются полным шлаком и опять-таки не имеют смысла к покупке. Но это все замечательно, скажете вы, а что же с рынком микро ATX, который вроде как у B560 довольно большой и насыщенный? Да на самом деле, друзья, все то же самое, за исключением одного нового игрока, именно Биостара, с его платой Racing B560 GTQ. Эта плата имеет одну из лучших систем питания, тут используется контроллер ISL69269, который работает в режиме 10 плюс 1, то бишь 10 прямых фаз идет на процессор и одна на видеоядро. Количество цепей питания как вы понимаете аналогичное и применяются MOSFET NCP303 151 на 50 ампер каждый. Также у нее есть два М2 разъема, и оба они с радиаторами и забегая вперед, скажу, что у всех остальных МикроTX платах, которые достойны нашего внимания, лишь один разъем имеет охлаждение, так что в этом Biostar можно сказать, является уникальным. Также тут имеется 6 SATA, 5 разъемов под вентиляторы, и 3 под подсветку, 2 адресных и 1 обычный, но нету к сожалению колодки для подключения USB Type-C на передней панели вашего корпуса и несмотря на наличие выходов под антенны нету Wi-Fi модуля. В остальном плата отличная, стоит 12 тысяч, но как я уже и говорил про Биостары, по ним очень мало отзывов о каких-либо проблемах, и на практике даже я не держал в руках ни одну плату от Биостар, поэтому плата действительно в теории хорошая, но на практике советовать ее к покупке я к сожалению не могу. Остальные же Micro ATX платы в этот раз получили начинку от полноразмерных, и как итог по питанию лидер тут опять-таки B560M Aurus Pro, который имеется кстати, белую версию Pro AX, оснащенную Wi-Fi, если он вам, конечно, нужен. Система питания у обеих плат почти полностью аналогична полноразмерному брату. Используется контроллер на SL69269 и аналогичные MOSFET, -ы. и по факту имеется 12 плюс 1 прямая фаза питания и столько же цепей питания. Благодаря этому температуры у мелких аурусов лучшие среди всех B560. И данная плата, даже с отключенным лимитом по потреблению, сможет переварить абсолютно любой процессор 10 и 11 Поколение. Правда, конечно же уменьшение размеров плат сказалось на количестве M2 разъемов. Тут и всего лишь две штуки и лишь один из них прикрыт радиатором. По разъемам отличия от полноразмерной платы нету. Также 6 разъемов SATA, 5 под вентиляторы, 4 под подсветку. Также все нужные колодки для подключения USB. Единственный минус, что у microATX версии стоит более простая звуковая на LC897. Плата стоит 11 тысяч за версию без Wi-Fi и 12.5 с Onem. но по биосу имеются те же нюансы, что и ее полноразмерный аналог, вот как-то так. А вот почти аналогичную плату Aorus Elite я бы вам советовать не стал. Его по разъемам все то же самое, цена отличается лишь на YOTU, а мосфеты в системе питания используются более простые. Что конечно же даст негативный результат в плане температур. Так что если цена от Aorus Pro сильно не отличается, то лучше сделать выбор именно в сторону Aorus Pro. Что касается Steel Legend от Асрока, то она стоит столько же, сколько и Aorus Pro, но не имеет ровным счетом никаких преимуществ в сравнении с Gigabyte, лишь одни недостатки. И главная из них это система питания, которая тут такая же, как и на полноразмерной версии, с использованием контроллера 3 Richtek, ну и неплохих MOSFETов SIG654. У нее все так же всего 4 плюс 2 фазы и 8 плюс 2 цепи питания, и все это, как вы понимаете, далеко не в плюс данной плате. По разъемам же все аналогично гигабайту, звуковая стоит та же, количество M2 разъемов такое же, USB колодки те же. Единственное, что при установке процессоров 10-го поколения, верхний M2 разъем у нее, в отличие от многих других плат, остается рабочим, хоть и работает в режиме PCI-Express 3.0 даже с учетом этого, поводов купить ее я лично для себя не вижу. Аналогичная история с асусовскими туфами, они не блещут ни питанием, ни компоновкой разъемами, да и стоят еще на тысячу дороже. За них просят 12 тысяч за обычную версию и 14 за версию с Wi-Fi. Единственные их плюсы, как я и говорил, это довольно грамотное размещение разъемов, быстрозажимные 2 и хороший биос от Asus. На этом все их плюсы к сожалению заканчиваются. Есть правда у Asus оплата B560M G-Gaming, однако на деле по компоновке разъемами и системе питания это тот же TUF, к которому добавили одну дополнительную фазу для питания видеоядра. Оставив при этом старый контроллер на sp 1920 b и заменили мосфеты на c 639 от компании Vishray, хотя нельзя сказать, что они чем-то лучше варианта от OnSemi. Плюс тут стоит несколько лучшая звуковая LC1220 и есть Wi-Fi, но при этом и стоит плата дороже, порядка 15 тысяч. Как по мне, за такую цену она не особо интересна, но если встретите со скидкой, то в принципе можно взять. Что касается компании MSI, то она представила модель Mortar, которая является уменьшенной копией томогавка. Система питания тут та же, с полностью идентичными компонентами и аналогичным их количеством. Температуры, исходя из одинаковых радиаторов, тоже будут схожи. Звуковая стоит LC897, но по разъемам ничего интересного. Единственное, что как у ASRock, верхний 2 разъем остается рабочим при установке процессоров 10-го поколения. Стоит она 12 тысяч за версию без Wi-Fi и 13,5 за версию с Wi-Fi. Брать ее опять-таки есть смысл, только если будет с хорошей скидкой тысяч за 10. Есть у MSI более простая версия данной платы, это MSI Bazooka, однако она по питанию еще хуже, причем намного. Питание у нее по компонентам и компоновке скорее близко к SROG Steel Legend, и плата при установке мощных процессоров начинает перегреваться и тротлить, то бишь сбрасывать частоты на этом самом процессоре. Ну и у нее нет колодки USB для подключения USB Type-C на передней панели корпуса, что также является минусом. Поэтому рекомендовать ее к покупке я, честно говоря, не могу. Больше же плат, которые имеют смысл к приобретению под любой процессор от 11400 и выше, я в рынке MicroTX, к сожалению, не вижу. Для более слабых процессоров вы можете взять любой подходящий вам по деньгам вариант, то есть для i3 сойдет в принципе любая плата. Ну а теперь что касается мини itx сегмента, тут производители представили аж 4 платы, интересы из которых представляют три, это MSI Edge Wi-Fi, Aorus Pro и Asus iGaming Wi-Fi. У MSI дурацкая, не побоюсь этого слова, размещение колодок USB и разъемов SATA, плюс хреновое питание, базирующееся на упомянутом риштековском контроллере с шестью плюс двумя фазами питания и таким же количеством линий питания, представленных моделью светами FDMF 3035 на 50 ампер каждый да и стоит она не дешево тысяч. единственный ее плюс это то что в отличие от конкурентов у нее основной м2 разъем остается рабочим даже при установке процессоров 10 десятого поколения так что под 10 поколение ее действительно можно взять но под все остальное я бы наверное ее вам не советовал а вот что выбрать Asus или Gigabyte это большой вопрос. У Asus применяется тоже контроллером на SP1920B, работающий в режиме 4 1 с распаралливанием на 8 плюс 1 MOSFET, MOSFET от Альфа и Омега, AOZ5316 NQI на Ампер А. Каждый. В итоге всего 4 плюс 1 фаза питания и 8 плюс 1 цепь питания. Однако у него лучше звуковая, стоит LC1220, есть стандартные 2 m 2 разъема, один из которых с радиатором и другой сзади платы. 4 SATA, 3 разъема под вертушки и 2 разъема под подсветку, один адресный и один обычный. Есть Wi-Fi и 2,5 гигабитная сетевая. У Aura по разъемам все так же, но стоит звуковая LC897, однако лучше питание, у него используется уже упомянутый 269, работающий в режиме 8 плюс 1 и управляющий 9 мосфетами C651A на 50 А каждый. Так что фас питание у ауруса все-таки больше, но алини столько же, да и мосфеты стоят почти аналогичного уровня. Правда, он обладает одним плюсом: это бэкплейт сзади платы. Он дает как жесткость, так и отводит тепло от зоны питания сзади платы через темопрокладки. По биосу среди данных плат, конечно, Лидер Asus, но по цене они в принципе схожи: тысяч Aurus и 14,5 Asus. Что выбрать из данных двух плат? Решать только вам. Как по мне, обе они являются вполне достойными вариантами. Вот как-то так, друзья. Я, мне кажется, разобрал весь рынок и высказал свое мнение о подавляющем большинстве самых интересных плат. Все ссылки на платы, которые были упомянуты в видео, я по традиции оставлю в описании. Большинство ссылок будет дано на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Там есть доставка товаров, и плюс порой проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по довольно лакомой цене. Так что если вам что-то приглянется, то можете это смело приобретать Ну и как вы понимаете Продаются там не только материнские платы Но и много чего еще Ассортимент у магазина довольно внушительный Так что переходите, смотрите и выбирайте Ну а с вами как всегда был Белыч Всем спасибо за внимание Присоединяйтесь к нам И до новых встреч